Добрый денёк! Это самый треугольный подкаст в мире. У микрофона Сергей Воронцов. Поехали! Вернее, полобали. Тема сегодняшнего подкаста – семейные узы и любимый треугольник. Не путать с любовным. Ставьте лайки-балалайки, подписывайтесь, переходите во все соцсети и на YouTube канал А я пока начну. Как замечательно, что меня окружают люди с отличным чувством юмора которые постоянно подкидывают шутки. Вот взять, к примеру, мою супругу. Она недавно отучилась на права. Я пошел в магазин и купил три таблички «Неопытный водитель». Желтые такие, с восклицательным знаком. Жена спрашивает, зачем так много? Я говорю, ну подумай сама. Ну, спереди, сзади. А третью куда? А третью на машину. С женой? Мы живем уже 5 лет вместе, и она все еще злится, что я пользуюсь ее зубной щеткой. Ну а что такого? Мне же надо как-то чистить балалайку от грязи. Зато в нашем интернет-магазине «Балалайщик» вы можете приобрести модернизированные балалайки, которые отвечают всем современным требованиям и стандартам. Их не нужно чистить! Устойчивый к механическим повреждениям карбоновый сплав позволит вам играть у костра на природе, на велопрогулках, во время занятий скалолазанием и даже под водой. Тефлоновое покрытие отлично защищает поверхность инструмента от налета и жира, а благодаря функции hands-free вы прекрасно поиграете на балаке даже за рулем автомобиля. Ультрасовременный дизайн впечатлит самых искушенных меломанов. При заказе в течение двух Часов после эфира вы получите в подарок абонемент на посещение 50 концертов дуэта под названием «Балалайка и Баян», сокращенно «Бабаян», а также мой автограф «Магазин Балалайщик» на три мозоли. Как говорил великий философ современности Кличко, чем старше человек, тем больше ему лет, а я начал выделяться еще в школе. Когда все нормальные пацаны пошли на гитару, я пошел на балалайку. Хорошо, что родители приучали меня к музыке с детства. Каждый вечер они меня просили исполнить марш в свою комнату. Надо отметить, что мои предки на протяжении нескольких поколений балалают музыку. Вот, например, мой прадед внес особый урон в музыкальную культуру. Он был композитором. И написал эту мелодию. Скажете, что она не очень известная? Я позволил себе небольшую доработку, и получилось... Как вы уже поняли, я очень талантливый и самый-самый скромный балалайщник в мире. Благодаря этому у меня куча учеников во всех уголках планеты. На своих уроках я использую передовые методики формирования ненависти к до, ре и ми, но самое важное, что делаю я это в втридорого и онлайн. Однажды на уроке ученик сказал, что все. Уже не может играть дальше, потому что палец болит на ноге. Жду всех на занятия. Записаться можно на моем сайте, а также в любой соцсетей. Кстати, о пальцах. Мой друг работает на пилораме. И недавно отрезал пол пальца. Знаете, что он сказал при этом? Слава Богу, что не себе. Как-то студентом я пришел к педагогу, чтобы показать недавно выученную композицию. И никак у меня не получалось одно место. Учитель спросил, что, не получается? У -у. и не получится, там ошибка. Где? В ДНК. Я даже хотел все бросить. Решил научиться петь. Нашел учителя по вокалу, пришел на первое занятие. Учитель долго разогревал мне связки, показывал упражнения разные. Мучился он со мной несколько часов. И, наконец, сказал мне «Просто запой!» И я в него ушел. Кстати, тут у меня статья из интернета. Про меня. Прекрасный звук, яркие кульминации, незабываемое эмоциональное исполнение, блестящие пассажи этому музыканту не даются ни в каком виде. Объявление от спонсоров. В дуэт под названием «Балалайка и баян», сокращенно «Бабаян» требуются балалайщник и баянист. Полный соцпакет, трудоустройство по ТК, высокая зарплата, ежеквартальные премии и отпуск 45 дней в году не предоставляются. Когда-то я был молод и беден. Мне не хватало денег даже на жену. Но сквозь годы кропотливого труда я теперь не молод. Один раз после выступления ко мне подошла пожилая дама и сказала, что не смеялась так сильно с тех пор, как ее муж умер. Вообще популярность – странная штука. Однажды на улице ко мне подошел человек и сказал, «Не хочу вас обижать». Но вы похожи на Сергея Воронцова. И мне кажется, вы были моложе. Рубрика «Вопрос из-за угла». Как называется штука, которая крепится к балалайке и сильно искажает звук? Ответ – балалайчник. Дорогая! Посмотри, какой сегодня прекрасный день. И что? Ты же сама говорила, что в один прекрасный день ты уйдешь. Я с концерта шел пешком домой. Мой музыкальный инструмент был за спиной. В подземном переходе было так темно, и кто-то положил мне руку на мое плечо. Я разглядел троих интеллигентнейших ребят и явно вижу, парни, что-то от меня хотят. Не мог бы, уважаемый, исполнить нам. Ивальдий Шустакович, Проковьева, Битхомина. Я! Yeah, Я! Yeah. Спасибо за внимание, ставьте лайки, балалайки, надеюсь, что вам понравилось. Мир сейчас полон горя, страданий и тревоги. Я же стараюсь по мере своих возможностей нести что-то светлое, доброе и надеюсь, что мой подкаст помог вам отвлечься и улыбнуться, почувствовать надежду на лучшее. Пора уже всем нам стать лучшей версией себя. Всего доброго, до новых встреч, пока.